Ребята, всем привет. Всем привет, друзья! Это заключительный выпуск в данном в этом сезоне. Году? Да. да, мы теперь уже до весны, наверное, на этом канале не будем выходить на связь. На связь будем выходить на втором канале Жизнь Шиндяевых и в Телеграме. Да. Ссылочки в углу, ссылочки в описании, вы все сами знаете. Вот, а сегодня мы бы хотели ответить на вопросы, которые у вас накопились, и мы просили под предыдущим роликом, под нашим юбилейным 50-м, задавать их. Вот мы часть выписали, сейчас пока приехали проведать дачу, и что мы здесь сделали на втором канале увидите, решили вам на пару вопросов ответить. Остальные теплее и в доме уже снимем нормально. Друзья, говорят, готовь сани летом, а телегу зимой. И следуя этой поговорке, мы решили запастись классной техникой уже сейчас, готовясь к будущему дачному сезону. И как вы заметили, наш выбор пал на компанию Оберхов. Oberhof – европейский бренд немецкого происхождения. Как вы можете заметить, качество сборки техники просто на высоте. Мы выбрали профессиональный блендер Oberhof Вирбел E42. Его мощность составляет 2,2 кВт. Скорость достигает до 45 тысяч оборотов в минуту. Нож сделан. Из авиационной стали. Емкость чаши просто колоссально большая, целых 2 литра. Также в блендере присутствует продвинутая технология шумоподавления, защита от перегрузки и защита от поражения электрическим током. Огромный функционал, который включает в себя сенсорное управление, 8 скоростей, 6 различных автоматических режимов, смузи мороженое, овощи плюс фрукты, орехи, крем-суп и просто импульсный. Блендер нам доставили в отличной упаковке, в брендовой коробочке. Внутри нас встретила полнейшая комплектация и все необходимое для пользования этим блендером. Конечно же, внутри нас встречает гарантийный талон, гарантия, к слову, 2 года на него. И, конечно же, книга с инструкцией и списком некоторых рецептов. В подарок ребята положили нам многофункциональную овощерезку, в комплект которой входит 6 ножей. Очень классная штука с таким удобным захватом. Спасибо, будем с удовольствием ей пользоваться. Меньше слов, больше дела, друзья, как говорится, поэтому давайте быстренько что-нибудь приготовим в нем. Да, это очень удобно, когда есть автоматические режимы и ничего не нужно делать самому. смесь сахарный сироп и еще раз хорошенечко все промешиваем Сорбеты и смузи получились просто прекрасными. А что еще мы приготовили в этом блендере сегодня, вы можете увидеть на нашем втором канале «Жизнь Шиндяевых». Друзья, впереди новогодние праздники. Радуйте себя и своих близких таким прекрасным подарком, как блендер от компании А Ознакомиться с их продукцией вы можете по ссылочкам в описании и в закрепленном комментарии. Сначала попросили опять же рассказать о себе. Нам по 25 лет уже стало. Да, в том году мы отвечали, что нам 24. <с> Саша, Ксюша, и они Настя, там не другие вообще имена, откуда их берут, вообще непонятно. Мы купили дачу за 100 тысяч, 12 соток, потому что это тоже всегда задают под каждым видео. Ребята, расскажите, как познакомились, если не секрет. Да, какой секрет? В колледже учились, она на юриста, я на программиста, и... Наши пути никак не должны были пересечься, но каким-то образом пересеклись. Да, на посвящение студенты пересеклись. Раз можно задавать вопрос от нас с мужем, вопрос. Исключительно по оговоркам вашим вашем видео и Ксюшного очень спокойного и размеренного поведения. Не ждете ли вы скоро прибавления? Ребят, как будем ждать, мы вам расскажем. Да, и то, прибавление Мы вероятно, все в сотках, вон в те две стороны. Ну и еще туда, туда. Почему вы не сжигаете горы хвороста, вам не разрешено жить или будете его как-то использовать? Эти кучи не обгораживают ваш участок. Юля, разбернись, пожалуйста, покажи. Вот прям как раз за тобой там э, куча веток, допустим, вон там. Он. Прям за тобой ровно. Вот это куча. Все, что здесь находится мы будем утилизировать утилизировать мы будем либо спиливать и на дрова все это пускать либо сжигать либо же пускать на мульчу но вот эти вот горы хвороста мы почему их сейчас не жгем потому что у нас второй год подряд в самарской области объявляет режим повышенной пожарной опасности и нам на дачных участках запрещено сжигать траву ветки и все прочее даже остальное. вот это да даже там мангал и все прочее запрещено поэтому мы сейчас очистим территорию сделаем выделенное место для сжигания и уже на нем будем жечь полностью в безопасности потому что глядя вон туда вы понимаете что мы не одни здесь кто имеет заброшенную дачу это просто опасно добрый вечер вы вроде бы планировали в доме делать печку или уже передумали нет мы ее не передумали делать фундамент для нее находится под кроватью которая там сейчас стоит так как нет комнаты на втором этаже как только мы достроим второй этаж перенесем кровать соответственно туда и начнем строить уже печь на первом этаже мы не передумали просто Я сейчас не до этого Ребят, чтобы сделать печку, нужно одновременно ломать потолок на первом этаже, который мы сейчас кое-как там перекрыли, да, чтобы можно было бы там оставаться вот ночевой, э, с ночевой там в марте, в апреле, в мае все, лето, соответственно, тоже. И нужно, получается, ломать его, ломать крышу, чтобы вывести домоход, соответственно, сразу делать и крышу тоже, и выстраивать стены на втором этаже. Это нужно делать все как минимум одновременно. У -у -у. А сейчас мы просто подготовили комнату для того, чтобы можно было спокойно остаться. Вот и все. А как же, если жить на постоянке, света там выключают в ноябре? Свет здесь могут оставить тебе хоть на круглый год, если ты об этом попросишь. Отключают для чего? Для того, чтобы мы же, сами жители этого СНТ, не переплачивали за потери в зимний период. Если мы захотим, мы сейчас просто звоним временно исполняющим обязанности нашего председателя, и он нам включает свет на, хоть на постоянной основе, в этом нет никаких проблем. Осенью зимой надо было внутренняя отделка заниматься, а вы лето внутри проковы... проковырялись. Мы это делали почему? Потому что у нас было дикое желание сделать хотя бы одну комнату к осеннему сезону. Я вообще планировал день рождения свой здесь отмечать, но было слишком холодно. Мы выбрали баню, как мы его отмечали на втором канале, посмотрите. Вот, и поэтому мы все лето старались, чтобы отметить мое день рождения здесь, но не успели. Если бы здесь мы к осени успели построить еще и вон те две комнаты, а, собственно, помывочную и парную, мы бы, конечно, здесь день рождения день рождения отмечали, и все бы было логично. Но, к сожалению, наши планы не выполнить, поэтому со стороны выглядит так. У вас столько труб, как раз на забор хватит, я думаю. Не переживайте, хватит, и еще останется на самоделке, на подделке, на навесы, на террасы, на все прочее, прочее, прочее остальное. Почему? Потому что мы не такие, как вы думаете, глупенькие, мы сдаем не все подряд, а только то, что ржавое, гнилое, кривое, лопнутое и так далее и тому подобное, что невозможно использовать. На камеру, может, вы не видите всего, но все, что мы сдали, оно нам нафиг не нужно. А все, что нам нужно, у нас оно хранится, не переживайте, все будет нормально, в общем. Следующем... В сезоне мы начнем как раз видеоролики с забора, и, собственно, поэтому ответ на предыдущий вопрос, почему мы на улице ничего не делать? тоже забор надо было сделать, а чтобы его сделать, надо было сдать металл, который мы сдали. Я бы хотела вам посоветовать садовый измельчитель веток. И сжигать не надо, и мульча будет полезной на огороде. Именно, он у нас есть, мы им пользуемся, но он у нас маленький, небольшого размера, такой бытовой, непромышленный, поэтому большой объем он не перемалывает. Мы им только свежие спиленные веточки измельчаем, а старые ветки будем потом другим способом утилизировать. А если вы не видели, где мы работали этим измельчителем, я вам здесь отставлю ссылочки Точка. на эти видео, Да, там даже не одно было. Загоняйте трактор на участок, все корчуйте и выравнивайте, а потом уже забором занимайтесь. С радостью, если нам кто-нибудь за это заплатит. Ссылка на карту в описании. Ладно, мы шутим, конечно. Ребят, не один трактор не согласится перемалывать все то, что здесь есть под землей. Да, потому что здесь куча обломков труб, куча обломков уголков, швелеров, Он просто погубит свою технику, и мы влетим на огромные деньги, даже если он согласится, потому что это будет полностью наша ответственность. Соответственно, здесь все очищать надо только руками, И чем мы, собственно, занимаемся. И еще, я так считаю, вот у нас под землей мы находили, где лежат трубы, их нужно выкапывать. Если трактор наткнется на там, я не знаю, 8-метровую трубу По всей видимости, когда мы ходили, палкой протыкивали Да, я думаю, там нормально Ковш себе повредить. Это... Да не, он его не повредил, просто если он будет ехать по кустам А там он швеллер торчит 200 на 200 из земли Ну да И э, еще, что мне не понравилось в этом вопросе И много таких вопросов было Получается, он будет выкорчевывать И те бутылки, которые здесь были В кустах, он это просто все с землей Перемешивать, перемешивать. Получается, она лучше от этого земля не станет. Это потом Просто опять надо все пахать, опять будет. надо все переделывать. Короче, хорошего мало. В принципе, на этом все. Да. У меня уже на, уши красные. У меня уже руки замерзли жутко. А на все остальное мы ответим дома Друзья, как и в том году, следы от собаки присутствуют Соответственно, помощник нашего сторожа здесь бегает, охраняет Это очень хорошо По улицам тоже следы есть Сторож ходит, все проверяет За это ему огромное спасибо Ну а мы на этом на даче заканчиваем И поехали в тепло А для вас ролик продолжается Было достаточно много комментариев по поводу денег. Конечно же, это всем интересная тема, мы ничего не скрываем, у нас все прозрачно. В предыдущий вопрос-ответе мы отвечали уже на тот момент, сколько мы сдали металла. Сейчас мы подсчитали, сколько металла мы сдали в этот раз, когда приезжала большая машина. И это тоже ответ на вопрос, кто же победил, кто выиграл термос. Друзья, такой человек есть. Мы немножечко смягчили условия. Конкурса, почему? Да потому что близко почти никто и не попал. Были прям очень-очень-очень рядом, но в условиях конкурса плюс-минус 10 рублей никто не попал, но зато попали в плюс-минус 20, 20 рублей. рублей, да. Выиграл вот этот комментарий, выиграл Максим, это наш подписчик из Самары. Он ответил практически правильно, а сумма, на которую мы сдали металл, была 83 тысячи 70 рублей. рублей. Да, все, блин... Все, кто был рядом, мы вас поздравляем. Вам чуть-чуть не хватило. Мы вам говорили, что можно писать бесконечное количество комментариев. Многие люди так и делали, но, к сожалению, Макса... Uh, тоже не совсем попал, но мы сделали небольшую поблажку. Это была самая близкая цифра к тому... А мы сидели, дублировали, знаете, 82-50. Блин, и следующий комментарий... Не дублировали, и, а мониторили. Мониторили, да. да. 85-50. Ну почему ж 83, ну, ты 83,50 пропустил, да? Вот ты и выиграл. Ну там да. прям близко тоже были, но почему-то вот 83 всегда все пропускали. Да. Очень много писали 82-50. Да. Короче, Макса поздравляем еще раз, вручили ему термос, это вы можете посмотреть на нашем втором канале, там был видеоблог с вручением подарка. Вот, и теперь ближе к делу, ближе к деньгам. Пересчет у нас. Да вообще разницы нет, получается. У меня там почти есть. В общем, итак, мы посчитали стоимость участка, оформление документов, всякие комиссии, электричество, долг, потому что у предыдущей собственницы был долг, по закону мы обязаны заплатить, ну, она, вернее, обязана была заплатить за три предыдущих года членские взносы, а мы должны были заплатить на год вперед, так как покупали в начале сезона, но э, с председателем мы сразу договорились, что за нее долги оплатим мы, поэтому он пошел к нам навстречу, сделал там небольшие скидочки туда-сюда, в общем, с учетом всех долгов, с учетом, как это называется, членских взносов за первый год, за второй год и оплаты электричества по счетчику, сколько мы намотали за два года, в общем, дача нам на данный момент, с учетом вообще-вообще всего-всего, мы только бензинную дорогу не считаем, обошлась в 138 720 рублей. Такая сумма у нас ушла на нашу дачу из нашего кармана, можем так сказать, это все-все-все вместе. Но мы сдаем металлолом, который есть на этой даче. В прошлом году мы подводили итоги, у нас была сумма 50 видео, кстати. Да, 53 тысячи 475 рублей. Это сумма, на которую мы в том году сдали металл. В этом году, как мы уже сказали, металла мы сдали на 83 тысячи 70. Соответственно, приплюсовываем... Но, нет, мы еще сдавали тут же вот, видишь, дату меня прям поставлена. В итоге, получается, мы в этом году сдали на 86 тысяч 415 рублей. А -а -а. Мы сдавали, вот видишь, еще на 710 рублей. да, да, -да, -да 800... я понял. Это на момент конкурса на на машину на машине мы сдали 8370 да. вот а всего суммарно за этот год мы сдали на 86 415 до да. Верно. Поэтому плюсуем тот год, плюсуем этот год, и суммарно получаем 139 890 рублей мы получили за металлолом, который мы сдали за два года. А вот тут я напишу разницу, которую мы... Выгода, так Выгода. сказать. Насколько мы окупились. Короче, дача выходит в ноль. Нас это очень сильно радует. Земля нас тоже благодарит, дает нам плоды и ягодки, и всякие фрукты мы все тоже собираем. Нам это очень нравится. И видите, мы еще и по деньгам в ноль выходим, а это не может не радовать друзья, конечно. Ну что, продолжаем? Я даже не сразу поняла, что это Сашины родители, а вот если можно про Настиных родителей рассказать, вот это про тему того, что Настя меня иногда называют. я даже не знаю, что про моих родителей можно рассказать. Отца не стал, когда мне было 12 лет, мама, когда мне было 22 года. Ну, так случилось, так произошло, ну что ж, теперь всех жизни разные, каждому свое присвоено. Поэтому у меня есть старые родители, это Сашины родители, и поэтому только они, нам и могут помогать, соответственно. И э, написали в комментариях под комментарием этим, что у меня только бабушка нет, у меня еще есть родной брат и два двоюродных. Ну и там еще много родственников. Просто э, никто сниматься не хочет, кроме вот Сашиных родителей. Вот. Опубликуйте, пожалуйста, план участки, какие постройки были и что планируете. План участка, друзья, мы опубликуем уже весной, когда мы будем делать забор. Соответственно, мы его будем нарисовать, все там просчитывать, высчитывать. Мы его уже в предыдущих видеороликах замеряли. По постройкам <coughs>, все достаточно скромно. Был погреб, который мы завалили, где у нас сейчас такая яма перед беседкой. И домик, соответственно, вот наш, который мы реконструируем. Все, больше там ничего не было, кроме теплиц всяких. Ну, это Они постройки достойные. даже, да, не назовешь. Ну, то есть, по сути, был только погреб и наш домик, и все, больше ничего не было на участке. Но... Ну скважина, скважина, вышка, вы все сами видели, теперь ее, к счастью, нет больше. Наша достопримечательность уехала на металлобазу. Да, в планах тогда мы расскажем немножко подробно. Ну да, планы мы потом, в следующем сезоне, да все час, увидите. Сейчас тоже есть вопросы. Да, а, ну давай. А вы собираетесь сделать пристройку, например, террасу, а то дом мне кажется совсем маленьким. Привет из Беларуси. Привет. Мы, конечно, собираемся строить и террасу. И мы говорили это много раз, да. что мы будем огромную террасу делать. Терраса в нашем представлении. Вот у нас прямоугольный дом 6 на 4 и по двум сторонам 4 и 6 соответственно, где у нас сейчас входная дверь и где мы реставрировали окна. Мы вот на эти две стороны хотим сделать террасу. Она... Предположительно, шириной будет где-то 2,5-3 метра, она будет крытая с навесом, пол будет деревянный, туда будут ступеньки, и вход в дом у нас будет на уровне с террасой. Соответственно, как мы сейчас туда по временному крылечку прыгаем, такого не будет в дальнейшем, мы будем делать террасу на уровне с входом, а уже на саму террасу будет подъем по нормальному крылечку. Да, и возможно, потом уже эта терраса... А, ну часть около этого входа сделается в сене. Да, как холодный тамбур. Мы ее с одной стороны можем застеклить там чем-нибудь, допустим, да. и сделать дверь. То есть будет с длинной стороны, где 6 метров, где вот окна мы реставрировали, терраса летняя. А здесь заходишь в такой тамбур типа того, холодной холодный. сене, да, и потом уже в дом. То есть поэтому мы в доме грязную зону никак не отделили предположительно, она в дальнейшем перенесется на террасу. То есть мы на террасе будем разуваться, раздеваться и уже в дом, как в дом заходить, как в переднюю комнату, так скажем. В как переднюю... в, деревнях в деревнях это было. Да, потому что вот у меня такое представление, деревня это, то есть, сени холодные, где разуваешься, раздеваешься и входишь сразу в дом, в первую, вот, в переднюю комнату. Ну, тогда я скажу так, что нелогично сначала делать террасу, а потом уже выстраивать там стены и дополнительную дверь, которая будет как бы посередине да? этого промежутка, да. но как вариант это можно реально сделать и потом выстроить стены, это недолго, потому что крыша уже там будет, сваи стоять там уже будут, и просто, ну, просто стены стекляй, отделяй, сложить, отделяй, да, и готовые все, в принципе это недолго, и пока, я думаю, ближайшие 2-3 года нам такие холодные синие там точно не понадобятся, потому что там без этого работы... Хотя бы просто террасу пол сделать, потом крышу сделать, а потом уже синие только отделять. Короче, ой, это сезонов на 5, так что, друзья, не переключайтесь, у нас тут Санта-Барбара версия 2.0, там они сколько, 20 лет снимали? Мы, думаю, не меньше будем снимать свою дачу. Между прочим, вот мы летом почему сразу террасу эту не построили? Потому что дерево поднялось очень сильно в цене. Да, Оно... было 22 тысячи доходил закуп в нашем регионе. И у нас вышла терраса наша, получается, 4, 5, 6, 7, 7 метров на 9. Да, 7 на 9. 7 на 9 метров выходило примерно в 150 тысяч. Да. И сейчас Саша вот перед тем как снимать это видео зашел посмотрел сколько сейчас дерево стоит. Пробил два цена... раза, практически упал поэтому... с <смех> <Срочно заказывать. смех> Да мы возможно возможно как-нибудь сможем в ближайшие там, пару несколько Но лет. <смех> не начало сезона начало да. сезона, у нас уже распланировано. запланировано начало начнем с забора, вот блин с забором. Сейчас столько... подожди подожди. Вы плани... вы что планируете строить на участке? Планируем на участке строить для начала. Забор. Затем займемся домом. Займемся домом. Одновременно хотим... туалетом, душем, сараем. Вот, да. Это затем будет дом. Мы хотим две комнаты, оставшиеся на первом этаже, доделать в следующем сезоне. Это то есть помывочная и парная, чтобы у нас первый этаж уже был целиком запущен э, в пользовании, так скажем. С одной стороны от дома у нас будет такой хозблок в виде постройки единый. У меня, ну, в моих планах там типа дровничок, душ и туалет. То есть такой вот летний блок, где можно искупаться. Ну, сделанный из блоков. Из мы блоков. Хотим ну, да, И одновременно блоки заказать на выстраивание стен на втором этаже, чтобы у нас сразу одной доставкой там привезли скорее всего. А, ты каркасно хотел, <связан> теперь <в итоге связан> точно. А, блоки нам еще нужны будут, где скважина у нас, где раньше стояла вышка, там мы будем делать типа сарайчик такой небольшой с погребом. Погреб э, кессон будет, ну типа поняли, кессон это погреб для скважины, то есть туда мы вниз все оборудование спустим, э, а получается стены выстроим, крышу сделаем и будет такое типа как ну, сарай, мы. Там инструмент хранить, всякое uh -huh. такое, разное. Ну, вообще посмотрим, конечно, что у нас в итоге получится сделать в следующем сезоне. Загадывать мы ничего не будем. Uh -huh. Просто там уже будет по факту видно, сколько у нас свободного времени будет, свободных денег. И вообще, сколько мы сможем там находиться и что-то делать. С Мало учетом, же, кстати, там... падение цен на дерево, возможно, этот сарайчик над скважиной можно будет сделать и в виде каркасного домика. Как раз вам покажем, как легко и просто может сделать каркасный сарайчик своими руками за очень дешево. Если цена на дерево будет в районе 12-13 тысяч за куб. Mm -hmm. то, что цена на дерево в районе 20 тысяч, то это нифига не дешево, невыгодно и проще из блоков построить. А какая цена на дерево низкая, то почему бы и не сделать сарайчик каркасный. Да, я просто Сашу попросила сделать эм, этот кессон. Не видите просто люка открытого, да, где спускаешься, как колодец обычный. Угу. А чтобы сделать над ним такое как бы мини-домик, мини-сарайчик, прям малюсенький, можно там два на два, там три на три, я не знаю. Ну, то есть ты заходишь что в сарай, вы... у тебя вниз это скважина, то есть ты люк открыл, у тебя вот скважина, ну, а все здесь стеллажи, да. да, то есть там, там хроничные инструменты, там, и лопаты, вещи. грабли и все остальное, там ту же тачку uh -huh. поставить, все равно, это всегда место для этого много нужно. Кстати, трубы вот эти, гильзы пластиковые, и можно как свои использовать, если будем каркасный сарайчик делать. У нас все есть. У нас есть все про У нас есть шифер есть. Время. Можно, и шиферы <связать> о, делать, можно крышу крышу из шифера делать, <связать> как ты говоришь. Можно крышу Туалет из шифера <связать> временный. Нет, крышу. Из-за чего я отказалась. Я говорю, лучше по кустам бегать, чем туалет и шифера. <связать> Ребята, а какие у вас планы на монолитный пьедестал из-под железной конструкции? Ну, то есть из-под бака. Да, Разрушать башен. будете или оставите? Ой, рассказать? Да. Но я хотела высокую грядку из нее сделать. Да, мы просто... Хотела... Хотела... Да я тогда свою сторону да. объясню. Зашить деревом полностью. У нас при этом дерево есть. Можно настругать, мне кажется, даже. И мы будем, если второй этаж разбирать, то там дерево этого будет... Ух! Там, да, 10 таких грядок хватит. Просто зашить полностью это все деревом красивым, получается такая высокая грядка, ну, по пояс примерно, засыпать все этой землей и, допустим, там, я не знаю, цветочки маленькие посадить какими-то такими э, плетениями, чтобы они mm -hmm. так вот спускались вниз. Ну, просто такой чисто цветничок, потому что, что разбирать это... Не плоский у нас, а он получается ну, там, вот с таким такими вот углублениями, и то есть вот именно эти углубления можно сделать как грядочки. Ребята, вот на этом этапе мы заканчиваем наш второй рабочий день. Завтра мы снова приезжаем сюда, продолжаем работать. А сегодня, как видите, бака у нас больше нет. Бак прикован был к бетону в цепями. И даже если бы мы его начали переворачивать, это было бы большущая фиаска. Короче, а углубление прийти, там, ребят, интересно. ну... С полметра где-то. С полметра, может быть, даже чуть больше. Ну, то есть yeah. там... Корням есть куда будет прорасти, и цветочком там. И... У нас вон на Альпийской горке-то на голом бетоне все цветочки всё росли выросло, нормально. Да, а тут уж столько будет. земли будет, мы думаем, что-нибудь да прирастется, приживется. Короче, будем облагораживать, сносить нет желания никакого и силы вообще. Ну, сносить... можно, конечно, но по сути получается... На земле-то она, вот эта вот площадка, она все равно останется из земли, это все вытаскивать. это да, вот, надо это как разрушить, куда-то вывести. Ну, или высыпать, как минимум. Ну, а, куда? а куда? Да, значит, мне это Сейчас нет у нас плана, у нас был раньше план, какие примерно у нас будут тропинки, где они будут располагаться. И я Сашу просила делать а, высокая тропинка, ну, нашитая деревом. Uh -huh. Но до... до этого я не знаю. Как до Китая, короче. Как до Китая, да. Это очень, очень, очень не будет скоро. не скоро. Вопрос на следующий выпуск. Не хотели бы вы провести стрим как-нибудь зимой? Друзья, да, наверное... Для, для стрима должна быть какая-то тема. Ну да. А какая тема? Что нам что? говорить. Ну, что, да. Мы должны либо что-то делать, там, либо еще что-нибудь. А так вот, сидя в квартире. Мы, нам кажется, что там зрители будет человек 30, а для таких зрителей у нас есть Телеграм, где мы почти в прямом эфире со всеми общаемся, в чате там всем отвечаем. Это беседы. очень много, в принципе, времени занимает да. этот стрим. Будь у нас аудитория, там тысяча. 200, а не 20, когда там 1015 хотя бы человека бы зашло на этот стрим и там ввело активную беседу, тогда, да, было бы смысла так там. И было бы какое-то действие в этот момент, ну, не просто. А так нам пока что вполне хватает, мы там с подписчиками, кому интересно с нами пообщаться, общаемся, так что переходите по ссылкам в описании в Телеграм, задавайте там вопросы, и прям в реальном времени мы с вами будем общаться. Хотите в кружочке там записывайте, мы вам также кружочком ответим. Да. Трубу с нержавейки в приемку? Нелогично. Возможно, я вам предлагал, друзья, кому что надо, приезжайте по цене металлолома, забирайте. Вы все рукодельники, как я заметил по комментариям, вы там все бы сделали из того, что я сдал. Я не такой, мне это, нафиг, не надо. Почему-то никто не приехал все это забирать. Очень как-то странно, хотя я по цене лома отдавал, очень выгодное предложение. Я шучу, на самом деле, нафиг она мне эта труба. Вот здесь я ее положу, завтра я здесь буду что-то строить, я ее туда положу. 10 лет я ее буду туда-сюда перетаскивать, и когда-нибудь через 15 лет она мне пригодится. Да я пойду через 15 лет и куплю, зато 15 лет я ее таскать по участку не буду. Вот обратили внимание просто на одну трубу, но не обратили внимание на склад других труб, которые он складывает для того, чтобы ему потом пригодиться. Но они мне реально пригодятся. Я знаю, куда я их пущу, на что я их потрачу. А вот из трубу, ну куда? Ты знаешь, что они все равно на этом месте будут 10 лет лежать. Токулю отдать там какие-то что-то делать? Да смысл? Нам, блин... Ни разу в жизни ничего ну, не общем, У нас есть определенные мысли, что мы будем строить, возможно, что мы будем какие-то делать самоделки. И пока мысли из того, что есть задачи и то, что мы сдаем, да, если нам мысли никакая не приходит, мы это сдаем, естественно. Угу. Зачем это хранить, в принципе? Там без этого есть много чего хранить. Если отключать электричество, тогда непонятно, зачем нужно было покупать отобительные элементы электрические. Тогда уж доверную печь лучше было бы купить. Друзья, мы, во-первых, на электрические обогреватели не тратились. Два из них нам предоставили на обзор по бартеру. То есть, мы о них рассказали, нам их оставили. Для нас совершенно бесплатно это получилось. Втор... Третий обогреватель мы в ломбарде забрали, тоже бесплатно, абсолютно, за, за баллы. баллы. То есть, свои деньги мы на электрический обогреватель не тратили. Это, во-первых. Во-вторых, электричество отключают сезонно, да, зимой с 15 ноября, но если попросить, то его не будут тебе отключать, то есть твою улицу оставят с электричеством, и ты круглый год можешь пользоваться электрическими обогревателями. Это два. И три, по поводу печи, мы отвечали на улице. И повторюсь здесь еще разочек. Надо, чтобы построить печь, сломать второй этаж, построить новую крышу. Соответственно, построить целиком второй этаж, вывести домоход через крышу. Короче, это будет не скоро, а пока что в межсезоне, где-то вот в сентябре, допустим, в начале октября. И также весной, в начале там... Мы наших уже, приездов. Мы можем, там, уже. Да, мы можем включить чуть-чуть поддерживать тепло электричеством, и, и это очень классно, да, работать, пока нет печи. Отдыхать. А когда будет печь, да, естественно, мы будем пользоваться печью, а эти обогреватели на второй этаж отправим, чтобы там чуть-чуть поддерживать еще дополнительное тепло. Предлагаю старый забор сдать на металл, загнать трактор, все очистить от кустов и ставить только после этого новый забор. Мы практически так и планируем. Сначала демонтировать старый забор, сложить его в кучку, поставить новый забор, сдать весь металлолом, который у нас будет уже за новым забором, естественно. А там его еще предостаточно. Я думаю, еще на один рейс такой же машины нам должно поднособраться. А куда ты будешь складывать? вот Ты снимешь этот забор? Куда ты его сложишь? Тебе поэтому говорят, что снять сдать заказать на эти деньги трактор очистить и только после этого ставить забор складывать будем где-то в районе где вот песок с щебнем лежит Но, возможно там еще полянку расчистим и мы туда же будем грузить пока покажет потому что снять старый забор и поставить новый это две недели делов если у нас не будет работы вот поэтому это Работа вот будет поэтому будет. будем просто работать стараться быстро да и без по зодых, факту а, там, без обеда, без а мы уже рассказывали на улице почему не вариант расчистить Потому что слишком много мусора у нас. Привет! Какой решили делать забор? И сделаете ли вы его в следующем сезоне? Друзья, решили все-таки делать забор из профлиста. Мы нашли в Самаре, где можно купить некондицию. Двухметровые листы графитового цвета, вероятнее всего, у нас будут. Делать... Что там? Забыл вопрос... Забор. А, в следующем сезоне Будем мы его делать? Да, конечно, мы с него сезоны хотим начать. То есть это вот прям наша повестка дня на следующее начало сезона. То есть следующую там серию вы уже в да, весной мы... увидите про забор. Вероятнее всего. Мы говорили на нашем втором канале то, что те деньги, которые мы сдали, э, вот последний раз на металл, мы большую часть отложили для того, Короче, чтобы... Те деньги, которые мы получили со сдачи металла, так вот скажем. давай ты. Короче, Я не рассказал, но Нет. Я деньги, которые мы сдали. В общем, ребят, те деньги, которые мы получили за сдачу металла вот последний раз, когда большая машинка к нам приезжала, мы их отложили. Мы, как вам и до этого, отвечали уже на вопросы, что деньги, которые мы получаем с дачи, то есть, это металл сдаем, там рекламы какие-то, реклам, мы их все обратно в дачу и инвестируем. Соответственно, у нас такая вот цикл получается. Что-то за задачи заработали, эти же деньги в нее и вложили. В общем, эти деньги, которые мы получили за сдачу металла, мы их отложили, и вот они у нас на забор лежат до весны. Да, почему мы сейчас сразу не стали покупать? Потому что ну, зачем металлу там лежать под снегом и портиться просто, когда можно весной, мы ну, лучше там 10 тысяч сверху закинем если э, он к этой подорожает. сумме, да, если он подорожает, мы купим со склада, когда он лежал там нормально, и хранился в нормальных условиях. Кто-то сказал, что можно заплатить на базе за хранение металла, ну, блин, зачем? А где Какая логика разница? тогда, да. Просто мы сейчас можем. И проиграть в деньгах, а можем и выиграть, от такая вот платерея, а вдруг подешевеет, и будет здорово, а вдруг подорожает, ну и ничего, мы все равно заплатили за хранение. Это во-первых, а во-вторых, блин, с, такой, э, малень... с таким маленьким объемом, там 65 листов, я думаю, за некондицию тем более, браться никто и не станет, и не будет его хранить там до лучших времен. Вот За это придется еще и доплатить денег, то есть, ну, это маленький объем, что это там не 650 листов на крышу, на забор, на сарай и так далее. Все, 65 листов на заборщик. я думаю, это глупо заморачиваться с хранением, платить за это деньги дополнительно, ну, в общем, мы решили просто по факту весной уже купить метал, то что у нас за зиму может еще все переиграться, сейчас дерево будет по семь тысяч, мы деревянные сделаем. Да, вот. все будет от принципе от этого зависеть. Все будет от цен в следующем году. Мы зависит, не да. против от деревянного все равно забора, хоть это будет металлический, но просто деревянный когда было 22 два тысячи куб, как бы. Невыгодно. Просто, да. Зачем, если металл будет в несколько раз дешевле, и плюс не надо покупать обработку, покупать краску, три канистры, они каждая по шесть-семь тысяч, по... тысяч стоит еще вести их, красить, обрабатывать, это в принципе это гораздо дольше, чем металлический, установил и все, если он намного получается дешевле. Но да. если будет дерево, там, височное, Но если такая, дерево да, будет дешеветь, то мы с радостью всем этим заморочимся, нам выгода в деньгах самое главное, потому что мы дачу строим на те деньги, которые с нее и зарабатываем. То есть мы в нее не хотим ничего вкладывать, мы хотим, чтобы она сама себя окупала. Нет, ну, мы вкладываем, конечно, весь инструмент, который мы покупаем, ну, да. но это в принципе все за наши деньги, все наши силы, которые мы тратим. Время. Это все. Ну это как хобби. Наших... Это не основная цель. Мы не строим там дом для постоянного места жительства, чтобы в ну, него у нас, вообще нам все. Нам ребята. А дальше это просто удовольствие, как развлечение для нас, для вас тем более там уже 22 две почти тысячи Короче, еще кто пишет, почему бы там не нанять людей, почему бы не нанять технику, почему бы не там купить это, не купить то. Потому что были бы у нас на все это деньги, мы бы такую дачу не покупали, мы бы mm -hmm. купили сразу готовую, расчищенную за полтора миллиона с забором, с домиком, с печью, с баней и просто и патрифовали. И бы да, и не было бы нашего такого вот комьюнити сообщества вместе с вами, и никому бы не было интересно, некому бы было нас критиковать и хвалить. <laughs> вот. Почему не нанимаем? Да потому что, блин, ну сами посудите. Может быть, нанимаем. Какой здравомыслящий человек, имея деньги, купил бы такую заброшенную дачу? Ну. Для чего? Ну, для контента, как-то, типа, у вас... Э, вы купили такую дачу для контента. Но когда дачу покупали, у вас еще не существовало, друзья, не забывайте об этом. Mm -hmm. Вы, вы видели у нас первое, увидели, в каком он качестве да. съемки и прям даже каком. Появились только после покупки дачи, поэтому она вообще ни в коем случае не ради контента покупалась а просто ради нас. А контент вообще начал сниматься тоже для нас, для нашего будущего, потому что потом лет в 45, в 50, в 60 будет интересно все это пересматривать, с чего мы начинали, чем мы занимались в своей юности, благо сейчас технологии позволяют это делать. Можно я расскажу? Саша вообще не хотел видео снимать, не хотел чтобы я его видеосъемкой отвлекала. И вообще сейчас даже, когда мы на дачу, он что-то делает, и я, Саша, этой камеру не взял. ну Согласитесь, у него работа более весомая, конечно же, чем моя. Когда я там иду в земле, ковыряюсь, там, чеснок сажаю, в конце концов, да, и они, когда с самцом э, разбирают вышку, естественно, это на камеру лучше выглядит. Я, Саша, ты опять камеру не взял, не поставил. Да где она? Она мне вообще, она мне что Я занят, я работаю, еще что-то делаю. Вот мы поэтому больше там с мамой стараемся, там, что-нибудь поснимем, что-нибудь там. камеру ну, неудобно, неудобно. Быстрее... и снимать, и работать. Потому что если и Саша снимать, и работать... про это Да, это прям. вообще, это будет минус сразу день работы чистой твоей. А я стараюсь все-таки побольше выложить. Выложиться, Но не забывайте, я еще и работаю на работе на основной, mm -hmm. физически тоже. Поэтому на даче-то пахать вообще С папой тоже они, между прочим, <laughs> да. работают вместе, они крыши делают. Соответственно, они неделю упакивались, пока строили крышу. приезжают на дачу, идут опять же надо таскать, тягать, молотком стучать. Несчастным этим уже замучил, Нет. да? А за хочется еще и отдыхать параллельно. Вот поэтому и будем стараться в следующем году сделать парилочку, чтобы, блин, после рабочего дня посидеть с отцом, попариться на даче. Но мы как минимум теперь будет. с Барсиком туда приехать можем. Да, мы можем Барсюшку в комнате оставить уже, хулигана И нашего. он привык. Да, конечно, Была бы нас... дача чуть-чуть поближе прям Да. Это ну ничего, сейчас с новой успехи. развязкой 15 минут и мы на даче Вот мы недавно ехали, там еще ограничения скорости висят Так как ведутся работы, мы доехали за 20 минут до дачи, представляете, от квартиры Ограничения скорости снимут, повесят обычные, а не ремонтные ограничения И будем вообще минут за 15 долетать до дачи, потому что дорога новая, широкая и вообще все здорово Вот в общем, такие вот у нас результаты. Получается, все, что мы вкладываем в дачу, это только строительство. А сама дача нам пока что обходится в ноль. Ну, не пока что, а уже я, обошлась в У нас, километров. конечно, есть чеки. Я чеки сохраняю, которые мы тратим на дачу. Инструмент бывает, оставляю ячейки. Когда мы покупаем что-то, стройматериал, вот беседка нам вышла 7-8 тысяч, где-то так, плюс-минус. Mm -hmm. Если хотите, я могу еще и такие итоги, конечно, тоже подвести. Mm -hmm. Мне а, кажется, что не особо а, в начале года. Ну, вообще, в принципе, сколько на дачу денег еще уходит, помимо того, что основные взносы, электричество, там бензин так это вообще там такая же mm -hmm. сумма, наверное, плюс. 130 Я прикидывал где-то 300 рублей. На бензин уходит туда-обратно вот от нашего дома до дачи. Есть, вот одна представьте, поездка, сколько раз рублей. мы туда сюда туда-сюда. Каждые выходные, считая субботу-воскресенье туда-сюда. да. Среди недели, с... среди недели приезжаем полить огород как минимум. И... Бывает, что-то мы дома забудем и сюда посидим. дальше возвращаемся. Всякое бывает. Блин, ну, я вот до этого цифры не видел. Ксюша у меня этим занимается. но я прям рад. Дача в ноль вышел, Круто. Здорово. Вообще обалдеть. Она заброшенная. Нам, как говорили люди, что вам должны были за нее еще доплатить. Ну, друзья, ваши предсказания сбываются. Не, ну нам не доплатили, ты потому что все равно мы это все сколько резали, сколько вы там да, Сколько сил мы потратили, труда. Чтобы все вытащить. Мы с тобой только, мне кажется, один день мы просто потратили, когда вот у нас огорода вот на этом месте еще не было. Там уже теплицы вот эти были. И мы с тобой один день потратили, чтобы медь выковырить из этих, помнишь, из этих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 Это, наверное, вот, это, это май, 1625 рублей просто меди мы да, сдали. Проволочки на вот коленях Но мы, наверное, потратили как бы реально весь день, просто, ну, ну, можно сказать, впустую. Ну, как бы работу сделали, и чуть-чуть как бы... Заработали. Заработали. Заработали. Такси, работа. И так да, по огороду, ли ходишь, каждый болочек собираешь, ветерка <laughs> складываешь. В общем, вот такая вот у нас интересная дача. Для нас это вообще что-то необычное, потому что мы сколько не смотрели ребят, которые также занимаются там восстановлением дач. Ну, на мой взгляд, никто такого кэшбэка, так сказать, не получает. Потому что если mm -hmm. кто-то покупает заброшенную дачу, там обычно тупо мусор и тупо mm -hmm. ветки с кустами. Ну, согласись, реально никто такого, как у нас, не покупал, что там просто лес стоит. А если покупаю, то просто трактор вызывали. А вы мы бы трактор вызвали, все сравняли, газоном засадили. Мы бы никогда не нашли там того, что мы нашли сейчас. А когда руками ты все перебираешь, там все простукиваешь, прозвяхиваешь, лопаткой тыкаешь. Ну и как-то, знаете, для меня неинтересно сделать вот так вот одним разом. Uh -huh. Все, заказать тракторы, заказать людей. А мне что делать? Вот я не могу вот сидеть просто так и ничего не делать Мне надо всегда что-то делать Вот я пошла даже этот металл выковыривать Там яблоки собирать, цветочки собирать Но я хоть что-то доделаю Хожу там в этой же земле ковыряюсь и там э, с муравьями боролась все лето. Да и вы нам советы ценные раздаете. Мы опыты набираем. Всю сажать начала. Вы там ей про всякие болезни таракашек-букашек писали. Она тут давай гуглить, как это лечить, как от этого избавиться. Да, что но все равно это что-то всегда делать Когда ты приезжаешь на дачу все сразу, э, сделать все равно невозможно. Именно на такой даче, когда она в таком в состоянии. состоянии. Ты просто не знаешь, за что хватиться. Сорняки эти несчастные просто <с> каждые выходные вырастают как новым лесом просто в целом и ты пытаешься из гороха этот лес просто вытащить, я не знаю там это уже час может уйти и вот да и когда раз своими руками да да? Что да и деда все равно в итоге осень настала, сорняки не растут и я, фух. <с> ништяк фух, ништяк <с> а тут папа на следующий день снег выпал да <с> <с> <с> Ну, в общем, в принципе, вроде как это были все вопросы. Да, потому что на остальные мы уже отвечали в предыдущем вопрос-ответе. Кому интересно, посмотрите тоже тот ролик. Он достаточно большой. Мы там и про хозяина бывшего нашей дачи рассказывали. И про историю покупки, и что почем мы покупали. А под этим роликом, под предыдущим, вернее, было еще очень мало вопросов. Так мало людей его посмотрело. Мы рассчитывали, что он будет достаточно интересный. Но Увы, не очень получился, как нам показалось для вас, потому что там очень мало комментариев, очень мало просмотров. Но, как мы и обещали, в общем, все, что вы спросили, мы ответили, все, что мы не ответили, значит, на это есть ответ в предыдущем ролике. Всем спасибо, ребят. Всем спасибо, да, мы и очень счастливы, что вы у нас есть. До весны. Нас не теряйте, мы на втором канале. Мы уже очень-очень ждем весну. У меня прям руки чешутся продолжать что-то делать, разгребать, все просто там разносить, уничтожать все эти кусты. Прям очень тоже хочу увидеть чистую территорию без кустов и без всего остального. Поэтому надеемся, что следующий год у нас будет еще более продуктивный, еще более глобальный. И. Будут на это силы. Все, вам спасибо за просмотр, за лайки, дизлайки, комментарии, вопросы и за все прочее остальное. Телеграм второй канал, вы все сами знаете. Всем спасибо, друзья. Всем до весны. Пока-пока. Пока-пока.